Всем привет! Хочу показать в этом видеоролике, как оформлять подписку на продукцию Wellness и на программу Wellness Life. Для этого необходимо зайти в свой личный кабинет. В разделе Заказы, нажать на управление подписками. Далее, вот этот треугольчик, который здесь есть, вы на него после нажмите и добавить подписку. Здесь компания нам предлагает оформить подписку на отдельные продукты на Wellness, а также на программу Wellness Life. Давайте посмотрим, в чем отличие. Программа Wellness. Какие продукты можно оформить в качестве подписки? Что такое подписки? подписка? То есть вы оформляете подписку, и вам продукт приходит в течение трех каталогов по дистрибьюторской цене. Четвертый шаг подписки приходит бесплатно. Какие продукты можно выписать с четвертым бесплатным шагом? Это получается коктейль, разные вкусности, есть три клубника, ваниль, шоколад, омега Т для детей, далее супчики, томаты, базилик, спаржа, комплекс мультивитамин и минерал для детей, да? комплекс витамин для женщин, wellness pack, для мужчин Wellness Pack и протеиновый комплекс. В какой аптеке, например, да, если вы пишете витамины, четвертый шаг он придет без бесплатно? Нет, конечно, не придет. Что еще по этой подписке важно? Если вы выписали, например, там, протеиновый комплекс, либо супчики, либо коктейли, обратите внимание, что и вкусы можно менять. Например, если вы выписали, например, сухую смесь, да, шоколад. Оформили подписку. Давайте ее посмотрим. Вот она подписочка. наша. И в следующем каталоге вы можете поменять шоколадный вкус на, например, на клубничный вкус, можете поменять на ванильный вкус, можете поменять на протеиновый комплекс на, на супчик там от базилик либо спаржи. Повторяю еще раз, вот именно этот продукт можно менять по вкусам. Вот. Если вам нужно оформить еще одну подписку, например, да? ну, например, вы хотите выписать детские витамины там для детей для своих, да, пожалуйста, оформляйте. Это тоже, повторяю еще раз, очень выгодно. Четвертый шаг вам придет в подарок. Вот здесь уже указано, что у вас две подписки. Это что касается отдельных продуктов. Давайте посмотрим выгоду Wellness Life. То же, то же самое делайте, добавляйте подписку и нажимайте на Life. Вот эта программа, она имеет 4 формата. Да, то есть получается программа Wellness Life, твоя жизненная энергия. В нее входят витамины Wellness Pack для женщин, либо для мужчин. И плюс коктейль клубника Вот первый, первый шаг подписки сюда всегда идет коктейль клубника потом этот коктейль вы можете меня повторять еще раз это на супчике, на другой вкус коктейля либо на протеновый комплекс в программе wellness life твой идеальный вес сюда входит wellness pack для женщин, либо для мужчин и еще два продукта это клубничный коктейль и плюс спаржевый суп Потом, опять, повторяю еще раз: спаржевый соп и коктейльчик, вы можете менять на другие вкусы. Вот. Оформляйте подписку, давайте оформим программу Wellness Life, к примеру. Да? Еще раз нажимаете вот на этот вот треугольничек вы видите, что у вас вот три продукта: сухая смесь, комплекс витаминов для детишек и программа Wellness Life. В чем выгода программы именно Wellness Life? Программа Wellness Life. Вот первый, второй, третий шаг вы покупаете по цене, да, которая указано у вас. Это минус 20% оцен в каталоге, 4-200 каждый каталог. А в четвертом шаге вам эта программа приходит в подарок, и она будет весить 100 баллов в отличие от, от того, если вы будете, например, заказывать отдельные продукты, вас, например, вы заказали сухую смесь, да, вот шоколад, вы получается первый, второй, третий шаг, вы будете покупать по цене, да, и за 51 балл бонуса четвертый шаг вам приходит бесплатно, но без баллов, баллы вам уже не, не начисляют. То же самое касается, например, мультивитамины, минералы для детей, да. и Программа Wellness Life, начиная с пятого шага подписки, то есть если ее не прерывать, она будет вам дешевле еще на 30%, то есть она обойдется вам не за 4,2 продукта, а примерно за 2,900. И тоже будет и весит 100 баллов бонуса. Вот это возможность сохранения баллов, да, плюс еще дополнительная скидка 30% только в программе Wellness Life+. Вот это очень большая выгода для, именно для этой программы. Далее, когда, после того, как вы оформили подписку, вы идете в корзину. Если вам нужна, нужна продукция по каталогу, набираете коды, которые вам надо, добавляете свой заказ. И далее уже компания вам пишет, что у вас три продукта по подписке, 167 баллов. К оплате 6,976 рублей. И вот, вот эти продукты, они у вас есть в вашем заказе. Это первый шаг вашей подписочки. Вот вот эта программа будет подписки вкладываться автоматически в первом заказе уже следующего заказа. Так, ну здесь можно еще отложить подписки, да. То есть, допустим, вы не можете, к примеру, купить в первый день каталога. Вы можете свою подписочку отложить, нажав вот на вот такой вот значочек. Так, еще вопрос по подпискам. Спрашивают, как отменить подписку. Да? То есть необходимо, опять же, зайти в раздел ⁇ Мои подписки ⁇ Сначала заказы, да, потом ⁇ Мои подписки ⁇ Управление подписками, вот они. Так. Нажимаете опять на этот треугольничек. И если вы какую-то решили подписку отменить, ну, отменить желательно, конечно, это после четвертого шага, когда приходит бесплатно, вам нужно нажать просто на крестик, который находится рядом с подписочкой. У вас компания спрашивает, вы уверены, что хотите удалить выбранные подписки? Если вы уверены, нажимаете «Да». Если вы уверены, нажимаете «Нет». Вот так вот просто можно оформить подписку, своей выгоды, да то есть с бесплатным продуктом с дополнительной скидкой 30 процентов и главное чтобы этот продукт вам влиял на ваше здоровье поэтому всем желаю вам здоровья